И всем привет, с вами Dark Slash. И мы сегодня будем играть в страшную игру под названием Nox Timor. Короче, это ремейк, старый че. Короче, это ремейк. Да. <с> <bajo> Немножко страшно, если честно. Вот. 2014 года, по идее, выше. Ага. Ладно. Ладно, погнали. Посмотрим, что здесь изменилось. Игра. Игра, пожалуйста, запустись. Нормально. А! Че... Uh, это так должно быть? А, блин, я подумал... Ладно, <класс> а, простите. Капец, здесь, конечно, темно. Подождите. Так. Походу мы ломаем уже игру. Ладно, неплохо, в принципе. И здесь? Э а что здесь? А чё нам искать, в принципе? Собака. Чел, ты ж не страшный, да? Привет. На привившечку. А сколько этих будет чертей? Много, да? Или вообще прям Один. Так. Но здесь э, снова ничего нету. Да не перемещайся ты! Пугаешь уже. Ни хрена себе ты выворачиваешься, конечно. Хм. Ну, кстати, прикольная игра. Записка. Иду назад. Чел, мне серьезно надо идти назад. Окей, окей. Пожалуйста, без скримеров. Боже мой. Простите, если вам прям темно-темно. Мне, серьезно, тоже не видно, если честно. Так, давайте не будем брать. And... And... Сихо, блин, нельзя. Окей. Окей. Их очень много. Ну и ладно, смотрите на меня, чего что <режит> резкие звуки. Ладно, теперь я уже знаю, что от этой игры ожидать. Что-то на английском он говорит жестким голосом, короче, не понимаю, конечно, просто, наверное, ходилка и все. Ходим и ходим бесконечно. За мной закроют, кстати, двери. Да вы бесите уже, а? Здесь нету скримеров таких прям жестких. Окей. Okay. И там будет снова коридорчик, да? Да, только мы уже в эту сторону поворачиваем. Чего? Неплохо, неплохо. Окей, ладно. Блин, а может быть назад пойти? Стоп стоп. Ладно, Скример, а и все, что-то это было слишком резко. Стоп, и в этом вся заключается игра, и все. Она лишь всего, что пугает атмосферой и резкостью, и все. Ресторанными звуками. И все. О, сами открываются. Че? Ну окей, продолжаем путь. А что здесь страшного-то я не понимаю? Ну окей, начали, да, меня немножко испугало. А как прибавить яркость-то? Это все? Это максимум? Когда я вообще прям ничего не вижу. Спай. А, невидимая стена. Окей. Окей, возвращаемся назад. А мы можем что-то открыть? Кстати. Хотя бы какую-то дверь. Мы ничего не можем сделать, да? А нет, можем эту. Ну, туалетик. Окей, я буду в толчке. Так, ребят. Короче, вернулся в туалет и... Да. Нашел ключ. Наконец-то. Я потратил на это, блин, не знаю сколько времени, но это было долго. Библиотека. Погнали. Наконец-то. Я же думал то, что все, я уже не пройду. Так. Ну, это просто обычная библиотека. Ну, то есть, ну, вообще прям обычная. Письмо. Блин, страшно. Не повторяйся. пожалуйста не пугайте не надо все спасибо спасибо то что это только ты чел фонарик ура да будет свет о боже мой плохой ну хотя бы хоть какой-то чел наконец-то наконец-то о боже мой только он будет еще мигать спасибо спасибо игра Блин! это было страшно стоп у меня снимается. Да, у меня снимается, и звук все записывается. Ай, блин. Идем просто вперед. Мы что-то видим. Это вниз. Это вниз. Изучу, капец подвал сол, so. смерть. Нагнетает так как страшно. А че здесь так много комнат? А зачем здесь лампочка? Ну светильник, ладно. Игра. Не пугай резко. Пожалуйста. А. Зачем я в эту игру зашел просто? Зачем? Бля. Сука. Пожалуйста. А. Пожалуйста, но я не хочу, блин, снова ничего видеть. Но почему? Мне снова придется гамма включать и вас. Ой, ребята. Я не хочу туда идти. Я не хочу. Я не хочу умирать. Я его вижу. Сейчас будет скример жесткий. Я уверен в этом. Боже мой. Я даже не смогу снять наушники. Ты будешь просто смотреть? Кстати, на превьюшку можешь пойти. Тихо, тихо, тихо, тихо. Меня Че? а это зачем ребят вы че? Ой, -ой, ой вот почему без света ничего не видно просто ничего начал ну, ну ты хотя бы нормальный ты не нападаешь а просто смотришь Он смотрит, как чувствует. Тран... Ты это такой баг, что Ну ладно, пусть будет. О, пусть смотрят. Мне то что? Ля! Ля, ля ля Это все, что ли, надо обходить? Ну, это ладно, это легко. И зачем? Меня закрыли. Ладно, в принципе, это была хорошая игра. Боже мой. Финалочка вообще прям испугала жестко. Ладно. С вами был Dark Slash. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комменты. Всем удачи и всем пока!